Не-не-не, куда ты пушку-то? Блядь, а что так холодно-то? Солдат, стоять! Эм, если он на нас нападет, я его убью. Нападете? Нет? Чего ага. не Да не Купили все уже. Это точно. Что вы там нашли? Что это за чертовщина? Не знаю. Где твой командир? Сержант Гиган, он внутри. Подожди, а че а он там пошел, пошел, если вы я тут, тут мог пойти? Тут есть на выбор, Надо да? Видеть, Похоже, нам не будут. Нам очень эти костюмы, когда я должен этих людей через в пункт Они так, Стоясь, И я такой стою, патроны собираю. Ой, блин. <р Napoleon> Где там гости, блядь? Блять, а ч? А ч меня так быстро убили на этот раз? Похоже, помогать нам не Конечно. Да, твой... А ч я так быстро умирать-то начал? Что это, что это? Я бы сказал, что это. Да я уже! где и убьешь у меня теперь броня чудо я как-то быстро умирать стал до этого было не так как-то страшно сейчас. бля их дохуя понятно Да я понимаю, что опять. Блять, где? Где? То есть, вот в этом куполе минус 200 и вы хотите сказать, что я выжил? Хороший, блять. То есть, это их идеальная, оптимальная среда, типа минус 200? Да я и так здесь. Да я здесь. Ё, поехали. А можно другую пушку? Надеюсь, не я вожу. Спасибо. Стрелять будем все. Не вижу ни черта, но стреляю. Впереди или сзади? Та на Цельси тут еще что стрелять. Попал а, пару. Блять, я стольких убил. Стольких уничтожил. блять, ничего трава. Давай, давай. Ничего не вижу. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, я не могу нацелиться, он слишком высоко. Всем, это Гриф 4. На невозможен. Уход невозможен. Отлично. Я теперь понял, надо прибежать и отдалять камеру, прикиньте. Я побит, я побит. Да блять, Очень неудобно камера. Лучше бы я стрелял бы от первого лица, если честно. Ой, спасибо. Я нашел как стрелять от первого лица. От третьего лица вообще неудобно стрелять. Отлично. Минус. Прям по курсу, где? Где? Я и лжи. Что требует, блядь. Мало ли что он требует. Честно. Ай, блядь, слишком высоко. Отлично. Чего? Какая высадка? Какая высадка? А, я понял, какая высадка. Хорошо. И, блядь, планжу. Простите меня, кто-нибудь. Хорошо. Держись, мы идем. Тебе молотворить я так просто оставлю, блядь Ой-ой-ой Где ты там? Наверху? Я понимаю Извините, но я тут тоже не один как -то. Зачем куча? Ну, к огромному столплению Приводить еще до хрена Оп, а я хотел прыгнуть не получилось. Но я пытался. Куча их тут всего двое было. Прошу вас, меня <соц> Я Да иду, я иду. Да я уже пришел. ЧЕГО, БЛЯТЬ? А я игру сломал Хорошо Держались! А можно нас вместе теперь освободить? Робот не ко мне. ДА Держусь еще, чуть -чуть. Давай Красавчик Залез не ней такой Тикстурки ждал освобождения вместе с ней, БЛЯТЬ Вообще красота так, жизнь, ничего по жизнью, по жизнью. Теперь может подорбать бронем, пока. ай -яй, ай, -яй, ай -яй. ай ай Ай-яй-яй. Сука, больно же, блядь. Я же тоже умею стрелять, кварь. Так, бронь восстановилась, отлично. Блядь, их что-то тут слишком много, конечно. Да, блядь, я и так уже прикрываю, как могу. А минус один отлично. Главное держать всегда позицию на одном противнике. Ну вообще справа, боже мой. Я говорю про одного пара противника и упускаю его и его направо. Вообще красота. Так вот. Там у меня, конечно, прям вообще все прекрасно было. Блять, это а что ж такое-то? Ну вообще, если это оружие изучить, если бы они не взрывались, их можно было бы изучить. Где он там? Где тут еще один, блядь, 10 км. Так, ага, я почему переключаюсь, потому что это поближе. Он больше урона нанесет близко, блядь. Он пока попадет, пока патроны долетят. Фух. В... Ну, лягушечка. Ее убить нельзя, я понял. Где он-то? Ага, хорошо. Она летела за мной, в итоге я пришел за ней. Пойдем. Живая там, живая с ней. Даже не царапинки на ней нет. Тащи ее на борт. мы прикроем. Конечно, прикрывайте. Тащи гражданскую на времени мало. Я? Диана. Не подпускай ко мне этих тварей. Так Бро, где ты там? Иди с ней. Я останусь прикрывать ваш взлет. До встречи до корабля, Дома. Удачи. Ну, иди, иди. Вы должны прикрывать нас. Не подпускай о Летите, летите, ребят. Где там? Кто там? Хорошо. Хорошо. Твоего костюма нас слишком ценны. Приятно чувствую себя нужно. Так, а я смогу тебя уничтожить вообще. Понятно. Понятно. С ней бесполезно сражаться. Так, F1. Ехать-то я могу куда-нибудь. Нет, типа. Ладно, я понял. Ну, по этой штуке стрелять бесполезно, я понял. Не, ну я попробую. Да, блядь, еще рушить. бы не застревать бы, на. Я просто интересно, могу ли я ее взорвать. Не Похоже, нельзя ее взорвать. Ну так, чисто-чисто гипотетически. Не бесполезно Беги сюда, поход бесполезно да даже не показано что я по не стреляю я понял люди там на смерть короче а да Поприперлись, по приперлисти куда мне там отступать -то? я по прямой там уже дальну да куда ты там стреляешь -то? никого нет ой начал стрелять чего время кат сцен поэтично было может даже а все понятно я помню. понял понял понял понял что-то с буквы главное вот эти вот пушки оставить в живых я думаю Предполагаю. Это штука полезная, конечно. Но не так полезная, как вот этот пулемет. Вообще не интересно, что это за энергетическая пушка. Ну, вообще надо убить сначала того, кто поближе. Ну давай. да ладно. я так вам помогаю, ребят. Максимальную помощь уже вам отдаю. Давай, давай, давай, давай. Ну, конечно... Интересно. Любопытные иногда действие происходит. Так, что ты меня там предлагаешь? Так, что это? Не только Гаусс. Ну давай его за место этого возьмем. Ага. А если с него выстрелим? Бесполезно. Ух ты, блядь. Мы сикс, ОС чтобы освободиться. Я сейчас вообще очень испугался. Если честно. Зачем извинить, если я могу так постоять поездка? Так, все. Это гриф 14. На к Хорошо. Да, ребята, для Но ее уничтожить ну, невозможно. так для галочки да нет. Нет. давай речи блять Что мне сделать может ракеты где а, свои сейчас дыханет сюда не смог да? я бы его уничтожил если честно прежде чем свалить сюда сэр Фу о как хорошо что я в этот самолет собрался о прям по батареи имя генерала батареи что это вылетает сюда крипс это моя добыча не не не не не не я морпех сынок я по воде пройду если надо ты дело сделал ты да сейчас замерзнешь сюда, идиота кусок Ты что ну, блин сын. Ёбнешься. Сейчас будет этот. Пиздай ему, майор. Отвечаю. И... Прощай, майор. Я же сказал. А нехуй, надо было его просто взять и затащить. Сейчас нас еще, да, подморозит, наверное. Нет. У нас все нормально. Так чисто дали посмотреть на то, как умирает майор. Да еще и погода не к черту. Погода Прокройте. вообще, грубо? Бы... Хотя у нас с не так холодно. Ооо, пиздец. Пилот ранен, откройте кабину! Открыл, блядь! Ты идиот? А где твоя эта, эта супергалстушка, блядь? Пилот Берг, туда, Мы Чего, блядь? Я ч, летать сейчас нет, нет. буду, что ли? Криф 1-4, это командир. Как слышно? Нормально. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. У тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Хорошо. Понял тебя. Куда лететь? -то? Мы эвакуируем всех на Конституцию. Видишь своих впереди. Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя ага. из долины. Держись с нами, номер. Хорошо. Тут в лагере прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Забираем еще. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. Хорошо. Интересно, если бы я врезался в мостиц, с концами было бы. А, можно ускориться. Понял. Впереди противник, номад в атаку. Так мы приземлились. Ноль, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Да как по нему попасть-то, блядь? F1 можно? Ох ты ж, блядь! F1 нельзя. F1 нельзя. Командир, все готово, можем взлетать. Роман! Зачисти район! Чем скорее они взлетят, тем лучше! Отбой Понял! Да это, блядь, проще сказать, чем сделать на этой-то космохуйне! Не, хотя в принципе ладно, попадаю. Бля, какая она неуправляемая хуйня. Ой, попал ракетой. Попал. Ты Отлично, в двух есть еще один пункт Давай, Номат, за нами. А, у меня урон сбрасывается. За вами, я еле плетусь, ребят Приготовься, погода портится Сфера расширяется, левее нумат Держись подальше от альта Хорошо Сфера реально расширяется? Я просто вижу, чтобы она расширялась Если честно Так, чё там? Хью, а Ух ты, блядь это 6.5. Живые есть. Никак нет. Его... Вот, черт. К да, так, теперь наверх. Да поднимайся! Поднимайся! Чутье тебя назад-то куда-то тянет, Ты В Меня Мне не поднимает машину. Меня не поднимает, кстати. А, меня всосало, я понял. Да лети Грудь ты, блядь! Меня закружило, по-моему, Блядь. Меня закружило просто в этом вихре. Потянуло назад. Так, я могу сразу вот так вот сделать. Долго у меня форсаж может работать? Все, У меня ничего не происходит. Он не поднимается ничего не происходит. Сколько у меня работает форсаж? Нигде никаких этих датчиков его форсажа нет. Наверх я подняться Ломат. не могу. В идет эвакуация. Их я в Отбой. Вас понял, командир. Рано, Это гриф рано, Нужна еще, еще, еще, еще. Да какой командир, там Нужно корейские боеприпасы на но у нас уже Можете прислать борт? Заходите на посадку для погрузки. Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас. Да мне бы еще бы до вас бы долететь. Форсаж, что это до да, кончается. И все, она, она прям становится вообще неуправляемая. Они там уже где-то воюют, да? Я где-то пропустил поворот какой-то. О. А, это свои. Бля, где-то поход поворот реально пропустил так отлично я так неплохо то это самое стреляю 3, 2, 0, это... прям вообще всё, хорошо мы в воздухе спасибо за помощь Номат. возвращаемся на так все отлично Помогите ага. им, но помните приоритет вернуться на авианосец. Ага. Будьте осторожны, отбой. Вас понял, командир? Помочь, Тут но приоритет. Помочь. Приоритет, но надо помочь, хорошо. А они-то почему понюжу летают? Типа мне дорогу показывают или что? Не, просто не очень сильно то в курсе. Опа. А у меня ракеты кончили. Уже успели окружить колонну. Наши ребята там еле держатся. Щерт, колонне конец. Отлично. Мы им уже не поможем. Нужно выбираться отсюда. Командир. Да какой он, конец они все нужно? на меня были. На Разрешаю. Выбирайтесь отсюда, пока можете. Но вот, мы возвращаемся на базу. Давай за нами, мы тебя выведем. Конечно, сейчас только вот этих придется отстрелять для начала. Отлично. Так, куда там лететь? то А прямо. Блин, они такие, давайте за нами и все и кого-то втопили. И у меня просто машина, которая еле-еле летит. Черт, их там на части рвут. О, черт. Бедняги. Я даже Но ничего не, не вижу. Стреляю чисто для галочки. Просто пытаюсь помочь хоть как. -то. Конечно, 109. молодец. Надо добраться туда живыми, ребята. Я почему попасть не могу? Во. Во. Так, ладно, я понял. Эти на меня все переключились. Нет, я же главный герой, пока мы еще надо стрелять. По мне. Блять, я ее убью, надеюсь. Или меня сначала. Так, отлично, где там эта тварь летающая, блядь? Никого в живых нельзя оставать, вы чё? Будем бы это в реальной жизни пытались бы всех убить. Так, куда лететь-то? Отлично, Номат! Авианосец 12 километров. Все чисто, домой, ребята! Номад, как слышно? Мы на авианосце! Здесь пророка Ерена. где ты? Понял всех, я лечу к вам, буду через 10 минут. Давай скорее, приятель, у меня для тебя небольшой сувенин. А, все, типа. О, да, все. А я думаю, мы на этом закончим. Так что самое главное, подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребят, за внимание. Всего доброго. Также подписывайтесь на телеграм. Канал, ссылочка в описании. Пока-пока.